На, на, на, на, на, на, на, Ты Че? Ладно. Да. Че, там бинты вроде были еще. А -а -а. Вроде Где Данечка? Сверху. А, бля, я застрял. Вот и не Данечки больше. Клоун ебаный, я не хочу с тобой играть.